Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и начинаем сегодня с вами новый влог. Будет много интересного. Итак, поехали! Многие девчонки просили отзыв на активную сыворотку с коллагеном Фаберлик, да? Знаете, мне пока очень нравится. 10.75 артикул. Вот после обычного привычного утреннего ухода наношу и вечером тоже. Только здесь, знаете, вот прям чуть-чуть, потому что она достаточно жидкая. И она прям дозатора никакого нету. Вытекает. Да, вытекает. Распределяется хорошо и впитывается моментально. По ощущениям еще. Какие ощущения? Знаете, упругой, свежей, потянутой кожи. Мне прям очень нравится. Все, она впиталась. Поначалу есть легкая липкость. А так она практически полностью впиталась. Так, дальше... Что мы с вами будем делать? Мы будем делать с вами макияж, новый оттенок теней и тинт. Я расскажу поподробнее про тинт. Из палетки Glam подвожу нижний век всегда вот этим вот оттенком, поэтому, видите, он почти доизрасходован. Таким образом. Вот этот оттенок теней из клея из заказа Крестюшка будет нам подпивать. Понравился, вы знаете, он действительно как хамелеончик такой интересный но им действительно можно напачкать век особенно если она у вас нависшая можно переборщить вот поэтому с такими оттенками тауп и так далее я сейчас очень аккуратно так все нижнее веко подвели я покажу вам потом при естественном освещении здесь освещение не очень мягко говоря так все значит где наши тени наши тени в оттенке 58-78. Берем с вами кисть. Вот так они выглядят. То есть они такие вот. С ними очень аккуратно. Надо при новейшем виде. Прям аккуратно-аккуратно. Можно нагрязнить. Сейчас посмотрите, как они выглядят. А так сияние очень красивое. Равномерное сияние. В зависимости от освещения. Прям вот красиво переливается. Но аккуратно я с ними стараюсь не перебарщивать и а прям немножко иначе будет веко грязным выглядеть и при естественном покажу сейчас когда я делаю по поводу туши мисс она еще не раскрасилась конечно но я для себя определенно сделала вывод что я люблю больше фест-класс от нее эффект круче Растушевываем все аккуратненько, видите, такой вот отлив, который может сделать ваш взгляд печальным, скажем так, видите, то есть он такой сиреневатый, серо-сиреневатый, поэтому с ним аккуратно, не заезжаем туда, куда не нужно, чтобы наши глазки выглядели. Ксюшка, ты там завтракаешь? Можешь дверь закрыть, ну прикрыть. Так, поехали дальше. Я немножко разбавлю его сейчас 5876. Это вот самый классный оттенок, Вы когда спрашивают, что у меня на веках, это именно он. Он светленький, он красивый, он здорово переливается, он смотрится естественно на внутренний уголок глаза, заходя и вот сюда, свежести придать взгляда. Потому что эти тенюшки, они такие, да, <с US> грустно печальные. И вот так. Вот. Можно вверху под бровкой пройтись. <къем> Дальше карандаш. Сейчас вот пользуюсь прям только им. Это у нас с вами Фаберлик. Смотрите, вот уже сколько сточило Оттенок коричневый 56-52. Очень нравится. Не размазывается, никуда не девается, все отлично. Я прорисовываю им межресничку. По этим теням он, кстати, рисует очень плохо. И пока он нарисует хорошую линию, она получается такой максимально естественной. готова Только ну Давайте возьмем с вами тушь Miss Керл, что ли. Потому что фест-класс уже отправлять буду в пустые баночки. У меня все туши в коричневом оттенке. Что фест-класс, что Miss Керл. Керл это прям кто любит естественные реснички и очень хорошее удлинение, разделение и полное отсутствие паучих лапок. Тушь позволяет наслаивать себя миллионы раз, просто миллионы раз. И ничего не будет ни паучих лапок, и практически не будет склеивания. Она классная, действительно. Она подкручивает, действительно подкручивает. Кисточка у нее такая загнутая, да? Я знаю, у многих была тушь а в любимчиках, которая у меня была тоже, в малиновом флакончике. В таком бордовом-малиновом, да? Ее сняли, ее нет. Если вы ищете замену, пробуйте фест-класс и миски Урла. Обязательно что-нибудь из этих двух тушей вы себе подберете. Так, готово. Видите, лицо в свете искусственных... Пристюш аккуратно. Софитов поблескивает от сыворотки. Это нормально. Антивозрастные тесто так себя ведут. На ощупь оно никакое. Не жирное, оно напитанное, оно гладкое, оно прекрасное. По поводу тинта. У меня в оттенке 46501. Да, но по флакончиках Крис смотрится приблизительно одинаково. Производитель нам заявляет, что его стирать не нужно. То есть мы наносим и можем даже наслаивать для яркости, да. И можем даже охлопывая пальчиками, только очень быстро создать эффект зацелованных губ. Давайте попробуем зацелованный губ создать эффект, да? А если вам сильно, то можно, конечно, потереть. Мне кажется, как бы, ну, без разницы. Если вам сильно много пигмента. А по стойкости, то есть он постепенно сходит целиком с губ. Прям вот ну, часов 5 точно держится, и перекус выдерживает. То есть пигмент остается на губах, он остается до глубокой ночи. Я даже когда снимала макияж, провела мицеллярной водой с диском, да, у меня диск немного окрасился. То есть, в принципе, весь день какое-то количество пигмента, оно определенно держится на губах. Поэтому у кого губки бледные, много девчонок таких это бывает, это бывает генетически, это бывает природные и так далее. Мне кажется, вещь классная. Так, давайте, зацелованные губы рисовать. Как интересно Но у меня не получится Скорее всего эффект зацелованных губ Но посмотрим, потому что татуаж, татуаж. Не, вообще зацелованные губы Как рисуется? А по центру мы с вами только мажем Я взяла и контур прорисовала Но мы просто выйдем за контур Вот так попробуем Неплохо но не скажу, что оттенок прямо не нравится, я считаю, все три оттенка теперь неудачными, но это более-менее, потому что те, вот, которые дают в розовый-сиреневый, а другой какой-то вообще очень странный, я точно не взяла бы. Да. этот еще более-менее. Он такой вкусный, вот такой сладенький, я Ксюшка когда пробовала, здесь вроде как компоненты в составе классные, все как бы природное, все здорово, или некая цикляр, поэтому Ксюшке тоже дала попробовать. Ей понравилось, она говорит, ну так вкусненько. Облизали, ничего не сошло, да? То есть тут вот слегка придали пигментации. Но для этого для такого тента у меня быть, должен быть приглушен макияж глаз, а к вот этим теням он вообще не подходит. Поэтому я вам показала, рассказала, как он работает, как он держится. Но я поверхневой сейчас. <laughs> на сегодняшний макияж положу другую помадку 454. Не знаю, есть ли она в наличии. Нет, не ее. Или ее. Ее, наверное. Что-то я ее повредила. Повредила. Повредила помадку. Красивый оттеночек такой. Освежающий. Мы сделали татуаж, поверх положили другую помаду, да? Вот так. Все, у нас с сегодня будет обзор одной интересной штучки. Сейчас мы поедем как раз в офис ДЭК ее забирать и все вам покажем. А рассказать, что хотела вам про волосы. Вспомнила, почему мне не нравится вот этот спрей салонки и, в принципе, почему я от этой всей линейки отошла. Это несмываемый кондиционер МИС, восстанавливающий и увлажняющий умный кератин. 78-76 артикул. Вспомнила и поняла, потому что он пушит. Мне вся эта серия пушит волосы, пушит кончики. То есть создается эффект просыпчатых волос, живых, все хорошо. Но пушит. А мои волосы любят силикона, любят, чтобы кончики были сглажены. А когда ты укладываешься в первый день, как бы все нормально. А когда ты поспишь, все, ты встаешь, и у тебя все кончики распушены. Поэтому нет. Поэтому я от этой линейки именно отошла из-за этой вот пушистости, которая мне не нравится. Я знаю, многие девчонки этот продукт любят, мне не зашло. Так, теперь по сыворотке. По сыворотке эксперт, вот эта зелененькая ее тоже многие любят. Пока все нормально. Два раза уже с ней укладывалась. Артикул 1897. Думаю, на стекле нет в пластике. 1897. Вот это зелененькая. Что мы будем сейчас с вами делать? Мы будем ее на ручку выдавливать. Она такая жиденькая, не скажу, что прям маслянистая, но такая жидковатая. И распределять на кончики. И таким образом сушить. Пока ничего нормально, хотя бы они не пушатся. Два раза я сушилась, мне надо хотя бы раз, 3-4, чтобы распробовать. И сейчас я недели две вообще не пользовалась феном. И тоже эту сыворотку применила без сушки феном. Тоже результат был нормальный. Как следует на кончики нанесу. И все. Сейчас посушусь на брашинг. Фаберликовский тоже. И покажу вам результаты при дневном свете. макияжа. Волосики сразу становятся мягкие. Прям вот, вот сразу. Если э, линейка салонки, умный он, он кератин, э, этого не замечаешь, потому что там никаких силиконов нет. Эта линейка, по-моему, даже подходит тем, кто делает ламинирование волос, насколько я знаю. А эти прям сразу гладенькие, как бы все отлично, такие прям лоснящиеся, блестящие, гладенькие. Здорово! Если она мне зайдет, будет постоянный продукт. Прям. Ну что, я сушусь. Ну вот и все волосики живые, классные, блестящие сейчас я вам покажу еще макияж вот как смотрятся тени тушь такая максимально естественная на солнышке блестят солнышко, ты где? вот так и волосики, такие живые, классные мне, мне пока нравится эта сыворотка она неплохо работает, хорошо сглаживает кончики все, в этом плане отлично на солнышке сейчас покажу. вот так с вами посылочка с AliExpress очень интересные девчонки это портативный пылесос мини пылесос для всяких труднодоступных мест. Очень интересный на самом деле бренд. Очень интересный товар. Сейчас распакую, все покажу. Выглядит коробочка. Вот так называется бренд. Он на самом деле очень трудный к произношению. Миуи что-то типа того. Запоминайте. Но я вам ссылку обязательно оставлю. Интересная такая вещь. И он у нас с вами беспроводной. Он у нас с вами заряжается от сети. У него встроенный аккумулятор. Давайте скорее открывать. Смотрите, вот информация. Кстати, это единственный такие маленькие плюс у которой головка вращается на 360 градусов больше таких нет только у этого бренда 66 6 чего сейчас все посмотрим так батарея Строена у нас с вами щеточка. Для чего взяла? Для труднодоступных мест. Для машины, для клавиатуры, для дивана. Потому что его роботом-пылесосом, скажу я вам, не очень удобно. А он у нас часто засоряется, особенно в местах. Ладно, сам диван я могу роботом-пылесосом пропылесосить. А вот эти вот стыки, да, диван, где вот тут ручка, туда мусор частенько западает. вот Для таких вот мест, для всяких, да именно приобрела. Коробочка у нас с вами такая выдвижная. Здесь у нас инструкция. Сейчас посмотрим, есть на русском или нет. О, так, есть, слушайте, это огромный плюс. Все отлично, на русском есть, супер, будем знакомиться. Так, сам аппарат, он достаточно легкий, по-моему, 281 грамм весит, но в то же время это не, не вот такие маленькие пылесосики, да, это там, нормальный такой размер. Так, все, здесь у нас, наверное, зарядка в коробочке, да. С вами входит в комплект, инструкцию покажу, кому интересно мощность аккумулятора, он достаточно мощный. Он прям, ну, я бы сказала, мощный, да. Так, вот у нас сам пылесос. В руки держать удобно. Здесь у нас, по идее, должен доставаться вот этот фильтр, и он хорошо промывается, да, такой обычный классический фильтр. Угу. Зарядка, Type-C, да, Type-C. Так, вот у нас такая насадка-щеточка, вот такая вот интересная. Вот у нас насадка такая, как бы трубочка, да, всасывать пыль, чтобы вот хорошо как раз между диваном именно вот такой будет. И хорошо в машине будет вот эти вот, как их называют девчонки, решеточки всякие, вылесосить тоже здорово. Я его полностью заряжу, да. Так, где у нас с вами разъем? Вот разъем под зарядку, вот кнопка включения. Ага, посмотрим, интересно. Ознакомлюсь с инструкцией пока, заряжу и все вам покажу. Пауэрбэнк у нас всю неделю электричества нет. Вот мигает синяя кнопочка. Сейчас посмотрим, до какого времени нам надо его заряжать. У нас, представляете, электричество нет всю неделю. Два дня с 11 часов до 5 вечера. И два дня или три даже с 9 часов утра до 5 вечера. Вообще, ремонтные работы какие-то у них там профилактические. Хорошо, пауэрбэнк есть. Фаберлик. Показала вам одну деталь, собственно, самую главную, она с фильтром. Так что это у нас в комплекте был запасной фильтр. Это здорово. Заряжаем. Заряжаем мы до тех пор, пока индикатор не будет гореть постоянно синим, то есть не мигая, как написано в инструкции. Я собрала, собрала его вот здесь у нас до щелчка с вами прикручивается верхняя часть и насадка. Вот про что говорилось, 360 градусов. Сейчас я вам покажу. Одной рукой неудобно. Вот видите, как она вращается. То есть можно так, можно вот так. Потом эту насадку с вами. Опачки, сейчас одной рукой неудобно, девчонки, вытаскиваем. И ставим вот эту, тоже очень удобно, сейчас покажу. Но Вот эта насадка удобна, что есть поворотный механизм. То есть в труднодоступных местах мы можем повернуть так, мы можем повернуть так, мы можем вытащить насадку. Так, вот, до щелчка она тоже вставляется. И мы можем повернуть и сделать вот так, что делает использование очень удобным. Я уже прошлась много где. Мне нравится, я попробовала на диване, он очень мощный. Мощность переключается кнопкой включения. То есть сначала мы с вами зажимаем кнопку. И удерживаем, он включается. Потом один раз быстро нажимаем, переключается на высокую мощность. Всасывает очень сильно. Я приятно удивлена товаром. Я сейчас покажу вам, где его применял и как его можно применить. Сейчас покажу, как он звучит у нас с вами. мощности это я проверить Всасывание показать вам. Один раз нажимаем, он выключается. Где я уже попробовала? Я попробовала на диване. У нас кот вот тут постоянно спит, здесь шерсть. Идеально собирать. Слушайте, и этой, и этой насадкой. но ну, вот этой по дивану лучше. Где еще его можно применить? Господи, да где угодно. Всякие труднодоступные места. Мебель. Я пошла сейчас, попробовала его. Вон там вот, где балкон, где дверь закрывается. Вот это узкое место, там всегда собирается пыль. Прекрасно, просто идеально. Потом, что еще можно... А можно сверху, допустим, наличники пропылесосить, там часы сверху, люстру пройтись. Ну, в общем, где, дома, малыш, где неудобно, там вот это можно пройтись. Я приятно удивлена мощностью, серьезно. Он прям мощный-мощный. Это такая удобная штука, слушайте, я прям вообще в шоке. Смотрите, я совсем чуть-чуть прошлась по дивану и возле балкона. Смотрите, сколько я нас собирала. Обалдеть, фильтр вот тут, кстати, находится. Он очень легко вытаскивается. Вот такой вот мощный агрегат. Какие-то порожки, стыки. В общем, для таких вот мест прям вообще классно. Такая вещь полезная в доме. Я прям безумно рада. Я даже, я даже не ожидала, что он будет настолько мощным, настолько удобным в эксплуатации. Поэтому мне понравился. У кого есть такие мини-пылесосы, девчонки, рассказывайте, как, где применяете и так далее. Я думаю, я найду кучу мест просто для его применения. Балкон, рама. Вот у нас ездящая рама, да, не открывающая. Даже кого-то открывающая тут вот между... Равные вот эти вот пространства, да, где подоконник, там вот это все вот этой штукой, прям. Там всегда собирается от деревьев, там всегда собирается пыль уличная, прям, мне кажется, вообще будет удобно. На подоконниках собрать там пыль какой то и так далее. Ух, это прям все. Сейчас света погнала, короче, убираться. Гениальная задумка на самом деле. Так, на ну а маски Фоберлик новые мы тогда с вами в следующем влоге потестируем, да. По парфюмерии новой, да, из последнего заказа. Вот я не взяла розу, а многие девчонки говорят, что роза похожа как раз-таки на императрицу. У нас нет цвета, девчонки, еще раз напоминаю, поэтому так не очень светло. А, вот, наверное, я зря не взяла именно розу Которую я терпеть не могу в парфюмерии Но девчонки сказали, что там розы и вообще не пахнет Просто не пахнет и закос опять под императрицу То есть, получается, как зеленый парфюм Но ну, зеленый парфюм, а восточный вот этот вот Закос под императрицу тоже у меня есть Поэтому, ну, как бы розу я так и так не стала бы брать А жасмин и Третий парфюм не хочется на себе носить, честно, ни один, ни второй, вот не хочется, нет, я их не буду носить, я их задарю, если кому-то он понравится, конечно, я их задарю, отдам просто так, девчонки будут какие-нибудь гости приходить, если кому-то надо будет, отдам. Мне на себе носить неприятно, стойкость парочку часов, троечку, вот так вот, и остается вот эта неприятная база, и в одном и втором парфюме мне вообще не понравилось, поэтому вот такие мои отзывы на новиночки. А ссылку на, робота, на робот, на пылесос оставлю под видео. Вообще штука классная, девчонки, зашла вот, ну ура. И ссылку для регистрации Фаберлик тоже оставляю под видео. Если вы еще не зарегистрированы, проходите, регистрируйтесь. Я с вами обязательно свяжусь, будем общаться, помогу, чем могу. Всех люблю, целую, всем пока-пока.